Солнце, закружились города За тобой вернуться, запрелась дорога моя Грустно улыбнуться, а люди смеются И смотрят, как живет кто-то другой Кто-то не проснулся Кто-то не вернулся домой День. Летают лето, отмотать бы время назад. Если б ты услышал, я спросил бы, как ты так? Где ты? Где? И смотрят, как живет кто-то другой Кто-то не проснулся Кто-то не вернулся домой Люди Смотрят, как живут другие Люди Хоть груст неизбежен. Как всего-то неизвестный. Как, как всего-то неизвестный.